Эта программа вышла в свет благодаря поддержке друзей и партнеров служения «Джойс Майер». Мы не всегда можем избежать трудностей и испытаний в своей жизни, но сегодня мы поговорим о том, как извлечь из них пользу, укрепив в испытаниях свою веру. Дьявол часто использует страдания, чтобы лишить нас веры. Дьявол использует страдания как оружие против нас. Ему на руку, когда мы не заботимся о своем организме, потому что тогда ему очень просто нападать на нас, и в частности на наше физическое здоровье, посылая всевозможные болезни и немощи. Но это не единственное страдание, которое он приносит. Вы можете противостоять мыслям, которые он подбрасывает вам. Тогда дьявол пытается атаковать ваше здоровье. Но если у него и это не срабатывает, тогда он переключается на ваше имущество. Он будет стараться украсть у вас хоть что-нибудь, тем самым заставив вас страдать. Я сказала своей подруге, сегодняшняя проповедь людям, наверное, не понравится, потому что я буду говорить о страданиях. Тем не менее, вы должны услышать это, чтобы разобраться в страданиях. Вы можете предугадать, где с вами может случиться неприятность и как на нее отреагировать. Страдание может принести вам пользу и сделать вас сильнее, если вы поймете, что вам все равно придется через него пройти. Вам не избежать всех неприятностей. Аминь. Итак, дьявол хочет навредить нам через страдания. Он хочет разрушить нашу веру. Он хочет, чтобы мы сдались и отступили. Он хочет заставить нас думать, что Бог злой. Бог может иногда допускать какие-то испытания, чтобы что-то произвести в нашей жизни, но мы часто не понимаем этого. Нам нужно доверять Богу и верить тому, что написано в Первом Послании Петра 4.12, что Бог испытывает нашу веру посылая нам различные обстоятельства, которые нам не нравятся и кажутся трудными. Давайте прочитаем первое послание Петра 4.12. Сегодня некоторые из вас получат утешение. Многие из вас. Вы эти многие. Возлюбленные, не удивляйтесь. «И не чуждайтесь огненного искушения, посылаемого вам для испытания, как обстоятельства для вас странного и необычного». Этим он говорит. «Не убегайте от страданий и трудностей». Это испытания, которые нужны вам. Кто из вас прямо сейчас проходит через какие-то испытания? Хорошо. Тогда вам нужно пройти этот экзамен, потому что в противном случае вам придется его пересдавать. Таков Божий порядок. В Его школе вы не сможете уклониться от экзамена. Вам придется проходить один и тот же экзамен снова и снова, пока вы, наконец, его не сдадите. А после того, как вы его сдадите и подумаете, наконец, все позади, вам придется проходить практику. Просто для того, чтобы убедиться, что вы все правильно усвоили. Мы страдаем. Я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, то, что я хочу донести до вас. Мы страдаем, когда проходим через трудности, а не тогда, когда от них увиливаем, или стараемся их избежать. Есть много различных видов страданий. Есть душевные страдания. Например, когда люди вас обижают. Люди страдают от неуверенности, от различных несчастий и других эмоциональных неприятностей. Болезни — это физические страдания. Также люди сталкиваются с потерей имущества или с отверженностью, осуждением, предательством или клеветой. Когда кто-то поступает с вами несправедливо, то вместо того, чтобы взять дело в свои руки, лучше передать все в руки Божьи. Но это трудно сделать, особенно когда вы понимаете, что в силах сами разобраться. Бог сказал, «Отдайте все мне». Но это очень трудно сделать, потому что нам так хочется высказать кому-то все, что мы думаем, поставив кого-то на место, чтобы он больше так себя не вел. Ну же. Человек страдает, когда переносит трудности, не увиливая от них но проходя их до конца. Например, в первом послании Коринфянам 6.7 Павел обличает членов церкви, что они подают в суд друг на друга. Он говорит: вам лучше несправедливо пострадать, чем судиться. В современном обществе, если случается то, что нам не нравится, и если с нами обошлись несправедливо, когда нам поцарапали бампер, мы готовы судиться с этими людьми. Современный финансовый кризис отражается на глупых судебных законах и чрезвычайно дорогих страховках, где должны учитываться все страховочные случаи. Удивительно, скольких проблем мы могли бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, что написано в Библии. Недавно наш знакомый перевел свой офис в другое место. По контракту владелец здания, которое он снимал, не мог в течение какого-то времени сдать свое помещение под такой же бизнес. Но контракт был нарушен, потому что владелец помещения сдал другому христианину офис под такое же дело, зная о том, что контракт не позволял этого делать. Первая реакция была такова. Он же может себя защитить. Он может отсудить свои финансовые потери. Мой муж сказал, он не будет этого делать. Как христианин, он не, не позволит это. себе этого. <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> Вы подумаете, О, О, да. <соединяющий> это не значит, что нам нельзя ни с кем судиться. Если допущено серьезное нарушение прав, то нужно что-то предпринять, чтобы не допустить повторения такой же ситуации по отношению к другим людям. Но согласитесь, что в этой сфере существует много глупостей, и если люди не остановятся, то цены будут только расти. Павел говорит, что нам лучше несправедливо пострадать, но довериться Богу, что Он позаботится о нас, чем погружаться в эти склоки, теряя покой и мир, переживая происшедшие с вами события, и как минимум подвергая себя стрессу. И если я зайду в чей-то магазин на слишком высоких каблуках, и, поскользнувшись, сломаю ногу, то это не вина того магазина. Это я буду виновата в том, что надела такие высокие каблуки. Аминь. Так что иногда, когда вас без причины обидели, вам лучше дождаться Божьего разбирательства, а не идти в суд только потому, что это сейчас так популярно повсюду. Аминь. Аминь. Сын моего знакомого пастора был убит током прямо под кафедрой на сцене. Они переехали в новое здание церкви, а подрядчик по установке электрооборудования сделал то, что не должен был делать и не доделал то, что должен был сделать лучше. Это и стало причиной несчастного случая. Вы понимаете, первой реакцией было «Мы будем судиться с ним, мы не оставим это просто так, мы разберемся с ним». Но Бог сказал им «Не делайте этого, не нужно. Передайте это мне, и я позабочусь обо всем». Это было самым трудным решением в жизни тех людей. Это действительно сложно, особенно когда вы понимаете, что в силах и сами воздать кому-то по заслугам. «Може, помогите мне, по-моему, я проповедую неплохо». Осознавая, что вы можете воздать кому-то по заслугам, очень трудно остановиться и задуматься, «А что сделал бы Иисус на моем месте?» Тогда я просто должна отдать все Богу и довериться Ему. Конечно, это не значит, что обращаться в суд нельзя, ни при каких обстоятельствах. Просто при некоторых обстоятельствах нужно сказать себе, Бог позаботится обо мне лучше, чем я. Скажу вам, что судебные процессы обычно занимают многие годы и лишают вас нормальной жизни. Аминь. Итак, Павел говорит о различных испытаниях, через которые он прошел. Откроем второе послание Коринфянам, 4 главу, 8 стих. Если вы что-то делаете для Бога, то будете страдать. Спасибо, что так обрадовались по этому поводу. Во втором Коринфянам 4.8 читаем. Мы отовсюду преследуемы и притесняемы, но не стеснены. Со всех сторон нас часто окружают неприятности, мы бываем в отчаянных обстоятельствах я потом расскажу вам небольшую историю на эту тему. Мы оказываемся в безвыходном положении, но мы не отчаиваемся. Нас отвергают, гонят, стараются унизить, но мы не сгибаемся под ударами и не сломлены. Павел прошел трудности и скорби. Сейчас я стою на этой сцене, в лучах прожекторов, я путешествую по всему миру. Мне часто аплодируют, но скажу вам, что так было не всегда. Я помню, когда мое служение впервые стали замечать. Люди начинали спрашивать, где вы были раньше, мы не слышали о вас. Я отвечала, я была там, где вы не захотели бы оказаться. Годы, проведенные один на один с Богом, были непростыми. Я верила, что у меня есть призвание от Бога, и я верила, что что что-то должно произойти в моей жизни. Я верила, что Бог явит мне победу и покажет мне свое чудо. Я понимала все это, я видела, что кто-то всего добивается, а я нет. И мне было непросто, но скажу вам, что если вы сдадитесь и остановитесь, то вы скатитесь назад. Но если вы будете стремиться вперед, как мы пели сегодня, то, скорее всего, вы прорветесь и добьетесь победы. Что происходит, когда вы проходите испытания? Каждый раз, когда вы испытываете трудности, но при этом не сдаетесь, то ваши духовные мышцы растут. Они появляются там, где их раньше не было. В следующий раз, когда вы столкнетесь с теми же неприятностями, они не будут вас беспокоить так, как в первый раз. А когда вы пройдете это испытание в третий раз, то вы будете на него реагировать легче, чем во второй раз. А когда вы совсем освоите эту сферу, пройдя через эти трудности много раз, вы можете спокойно ответить дьяволу, можешь хоть на но знай, что это меня не выведет из себя. Ты стараешься зря. Аминь. Несколько лет назад в моем городе меня раскритиковали в средствах массовой информации так, что это заняло 13 страниц газетных статей. Мои фотографии были повсюду и скажу весьма в смешном ракурсе. Многое было извращено и вырвано из контекста. В правильном контексте эти фразы имели совершенно иной смысл. Из всех фотографий, которые они сделали и которые могли поместить в газетах, они выбрали две. На одной был человек с кучей корзин для сбора пожертвований, а на другой была я. Примерно вот в таком положении. Это еще не все. Люди, которые это сделали, поступили плохо. Они сказали, что просто хотели представить людям наше служение. Мы поверили им, и это было не лучшее решение. Короче говоря, как-то я пошла в кафе выпить чашечку кофе и увидела свою фотографию. Это было уже слишком. Я была вне себя и просто не знала, что делать. Это было что-то. В тот момент мне хотелось кричать, «Это нечестно! Это несправедливо!» Люди критикуют меня и осуждают, тогда как совсем меня не знают. Люди завидуют мне во всем, что дал мне Бог, но не хотят даже знать, чего мне это стоило. Вы понимаете мои чувства? Я просто не находила себе места. Честно, скажу, что несколько дней я не могла прийти в себя. У нас есть церковь в одном из бедных кварталов города. Мы собираем бездомных и пытаемся им помочь. Там есть много бывших проституток, они участвуют в специальном служении для женщин, где им помогают остановиться. Они хорошо ко мне относятся, и поэтому сказали мне, «Сестра Джойс, у нас осталось много знакомых проституток. Хотите, мы пойдем и расскажем им об этой несправедливости?» Скажу вам, они говорили об этом вполне серьезно. Первое моим желанием было ответить «да». Но все же я сказала «нет, мы отдадим это Богу». Мы предоставим Богу возможность действовать. Я должна была молиться «Боже!» «О Боже, благослови их!» Долгое время вы даже не представляете, насколько сильно я переживала. Вы понимаете, бывает, что когда люди клевещут на вас, неправда искажает восприятие других людей, но вы ничего не можете сделать. Я бы могла оправдываться и защищать себя на своей телевизионной программе, но, если честно, это не принесло бы мне пользы. Иисус никогда не пытался себя защищать. Он никогда не пытался себя оправдывать. Но скажу вам, что люди доверяют больше помазанию и вашим плодам. Они узнают вас по плодам, а не по газетным статьям. Ну же! Но вам нужно быть осторожными в том, что вы слышите. Мне только оставалось уповать на Бога, что Он обернет этого благо. Что самое интересное, в результате всех этих публикаций церковь выросла. Возможно, людям стало интересно. Это так. Люди, возможно, подумали, пойдем посмотрим на эту странную тетку и увидим, чем она занимается. Но любовь Божия и помазание Божьей коснулась этих людей, и наше служение стало расти. Когда церковь преследуема, она начинает расти. Когда вас преследуют, вы растете. Но проходя через трудные обстоятельства, вы будете испытывать скорбь. Вы меня слышите? Павел решил не избегать тех страданий, которые описаны во втором послании Коринфянам, хотя он мог бы легко их избежать. Все, что ему было нужно, это покинуть тот город. Просто уйти. Я тоже тогда подумала о том, чтобы переехать в другой город. Я подумала, мне не нравится этот город. Я сказала Дэйву, нам нужно переехать в другой город, где у людей будет хоть капля здравого смысла. Я была так расстроена. Дэйв сказал, не переживай. Я ответила, конечно, не твое же лицо в газетах. Он сказал, «Ты моя жена». Я ответила, «Но не о тебе же пишут газеты». Я была вне себя. В следующий раз, когда произошло нечто подобное, меня это расстроило, но не так сильно, как в первый раз. А в последний раз я уже могла подумать. Ваши старания бесполезны. Люди будут или любить и доверять мне, или нет. Если нет, то мне уже достаточно лет, чтобы выйти на пенсию. Аминь. Я думаю, что подобно апостолу Павлу, я тоже могу сказать, я ношу на своем теле шрамы Господа Иисуса Христа. Уже никто не будет беспокоить меня, потому что мне уже все ни по я осознаю свою правоту, и если вы осознаете свою правоту, и у вас нормальное отношение с Богом, то вас не должно заботить, кто и что говорит о вас, думает, делает для вас или не делает. Вас не должно беспокоить чье-то отношение к вам, потому что в день суда вы будете отвечать не перед этими людьми. Аминь. Послушайте меня. Вы страдаете, когда делаете не то, что хотите, но делаете это ради других людей. Фу. Страдание приходит, когда вы что-то делаете не ради себя, а ради других. Павел оставался в том городе ради тех людей, которым нужно было услышать его проповедь. Павлу легче было бы уйти оттуда. Он мог избежать страдания, но решил пройти через него, чтобы что-то в нем родилось. А я скажу, что при каждом рождении кто-то должен претерпеть страдания. Кто-то. Были женщины-служительницы, которые подготовили мне путь, и этим помогли мне начать мое служение. Но в начале моего служения часто случалось, что мужчины вставали и выходили из собрания, когда узнавали, что проповедовать будет женщина. Да, это было трудно. Вы не можете этого делать, потому что вы женщина. Я отвечала, я этим буду заниматься. Вы думаете, Бог, когда призывал меня, не знал, какое у меня тело? Я думаю, что человек без Бога не может заниматься этим служением столько лет. Аминь? Я прошла через все это, я дорого заплатила, чтобы каждый из вас мог услышать от Бога Слово и наладить с Ним отношения. Вы помните, как Дэйв рассказал о нашей истории и о том, что пришлось выдержать нашим предкам, чтобы даровать нам свободу. За всякую свободу кому-то пришлось дорого заплатить. Бог что мы не постоим за ценой и будем там, где Он нас поставил, и сделаем то, о чем Он нас попросил, нравится это нам или нет, удобно это нам или нет. Сестра Джойс, помолитесь, чтобы я могла найти другую работу, потому что сейчас я единственная христианка на работе. Мне хочется вас отшлепать. Если вы единственная христианка на работе, и вы хотите сменить работу только потому, что вам неудобно, вам это не нравится, Получается, мы хотим уйти и оставить этих людей в темноте, позволив им идти в ад. И только потому, что хотим обедать с приятными собеседниками. Ну же, я неплохо проповедую. Может, вы пели в группе прославления и к вам плохо отнеслись, поэтому вы, обидевшись, подумали, «Я уйду отсюда». Глупость высшей пробы. Если вы уйдете, обидевшись, и с этой обиды придете в другую церковь, то и там вы не добьетесь успеха. Лучше промолчите и потерпите. Подождите, пока Бог сам вас поднимет. А если Он вас не поднимет, то лучше самому этого не делать. Ведь если вы сами куда-то себя продвинете, то вам самим придется себя там и удерживать. Аминь. Этому есть подтверждение в Библии. Бог сказал Павлу, сколько ему придется пострадать, как апостолу, тем не менее, он не отказался от этого звания. Во втором послании Тимофею сказано, «Вам лучше пострадать несправедливо, но когда мы страдаем несправедливо, то нужно проявлять терпение, кротость, смирение, любовь и милость». Во втором послании Тимофею 3.12 сказано, «Да и все желающие жить благочестивого Христе Иисусе будут гонимы». Из-за того, что вы захотели жить честно, дьявол не постелит перед вами красную дорожку. Аминь. Против вас могут восстать люди, которых вы любите. Иногда против вас могут выступить люди, от которых вы меньше всего этого ожидаете. Вместо того, чтобы порадоваться за вас, они говорят, «Я думала о тебе лучше». Дьяволу легче вас огорчить через человека, который что-то для вас значит. Перестаньте обижаться на людей и противостаньте дьяволу. Дьявол может использовать слабость любимого вами человека, то человек может и не догадываться, что нечаянно обидел вас. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властителей и мироправителей тьмы века сего. Аминь». Кто из вас может сказать, что ваш муж или жена имеют слабости, которые вас сильно раздражают? Когда дьявол перепробовал все, что только мог, то чтобы вывести вас из себя, он начинает на вас нападать через слабости ваших близких. Они вдруг начинают делать то, чего никогда не делали, и вы говорите... «О, только не сегодня». Я говорю правду. Это публичный дом в Мумбаи, Индия. Тут живут женщины и дети. Женщины торгуют собой, а дети вынуждены смотреть, какой образ ведут их матери. Знаете, когда я приезжаю в такие места, единственное, о чем я молюсь, это «Господи, не дай мне забыть увиденного». Ведь легко увидеть то, что может растрогать до глубины души, а затем вернуться к привычной жизни, забыв, что где-то живут люди чья жизнь полна страданий. Но скажу вам, такие люди и правда есть, и они будут и дальше страдать, если только мы с вами не предпримем что-то, чтобы изменить жизнь этих людей к лучшему. Я очень рада, что могу сказать «выход есть», рада, что могу прийти к ним со словами «ответ есть». И я счастлива, что могу быть тем человеком, через кого Бог несет людям спасение и надежду. Мы благодарны всем вам за то, что вы даете Богу возможность действовать через вас. Вместе с вами нам удается сделать гораздо больше. Мы очень ценим вас, вы для нас очень важны. Огромное вам спасибо. Бог любит вас. Бог любит вас. Вам трудно в это поверить, потому что вы считаете себя недостойным? или потому что вас много обижали, и теперь ваше сердце изранено. Но Бог на самом деле любит вас. Вы для Него особенный человек, и Он задумал для вас и вашей жизни нечто великолепное. Поверьте в это, и ваше настоящее и будущее изменится, а Его безграничная любовь к вам исцелит ваше сердце. Позвоните нам по телефону 495-727-1468 в Москве или 044-451-8312 в Киеве и получите в подарок мини-книгу «Джойс Майер. Исцеление сокрушенных сердцем». Вы можете написать нам в офис в Москве или Киеве. Электронный почтовый адрес вы видите на экране. Если у вас есть возможность, посетите сайт служения «Джойс Майер». Три, W, Джойс, точка ру. Если вы будете следить за своими мыслями и отношениями, то вам не нужно будет беспокоиться о том, что вы опять споткнетесь на старых искушениях. Спасибо, что были с нами. Это вы увидите в следующий раз. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных.